Здравствуйте, меня зовут Влад. Я инженер компании Alter Air. Мы находимся в городе Киев, район сокарки Это дом 220 метров квадрат. нашей компании было спроектировано и смонтировано такие инженерные системы, как система вентиляции на базе вентиляционной установки с рекуперацией тепла, система э, кондиционирования на базе мультисплит-систем фирмы Daikin, отопление на базе теплового насоса э, фирмы Висман. Водоснабжение это у нас э, на базе трубопровода УПАНОР а канализация на базе бесшумной трубы э, Остендорф. Мы находимся у внешней стены, где будут установлены два внешних блока. Внизу внешний блок от теплового насоса и сверху внешний блок от системы э, кондиционирования на, на базе мультисплит-систем. Это котельные. Здесь будет установлена система водоочистки, внутренний блок теплового насоса, электрический котел, э, бивалентный бак ГВС, который будет работать от электрокотла и теплового насоса. Также вот в этом месте будут установлены Коллектор, на котором будут стоять насосные группы. По всему дому у нас три гребенки. Одна гребенка ⁇ это система радиаторного отопления, первый и второй этаж. Одна гребенка на первом этаже ⁇ это система теплых полов. И э, вторая гребенка по теплым полам на втором этаже у нас вот для нее выведены трубы. В данном углу у нас будут установлены три гребенки системы водоснабжения. Одна гребенка горячее водоснабжение, вторая холодное водоснабжение и третья система рециркуляции. Сейчас мы видим промежуточный этап между э, монтажом нашей системы вентиляции да, и наших пленум боксов. И э, зашивкой э, гипсокартоном э, потолку. То есть мы видим, как у нас сейчас профиля подключаются к нашим э, прено-боксам.